Видишь мой глаз? Видишь да? А я тебя не вижу. Э? А я иду гуляю по луне. Ты все испортил. Не стереть. <свеч> <свеч> <свеч> О, <моя>. <свеч> <свеч> ваш билетик, мой билетик, ваш билетик. А зачем он вам? Я посмотрю. Ну нахер! Я сильно независимая женщина. Мне не нужен парень. Он великолепен. Я хочу его! Это я Это без рук, я даже не держусь ни за что. Вот смотри, как цапля. тебя э!